приветствую всех на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе хочу показать вам как сделать простой бантик из репсовой ленты с градиентом для этого я взяла ленту вот такую красивую ее ширина 4 сантиметра и для петель нижнего яруса мне понадобилось два отрезка с длиной в 16 сантиметров я с каждой стороны отрезка отворачиваю уголочек к одному из краев. Вот таким образом. В центре у меня будет располагаться фиолетовый цвет. Поэтому я таким образом отворачиваю уголки. А вы будете смотреть по своей линьде какой цвет вам лучше поставить в центр, а какой цвет у вас будет по краю. Вот заготовочки я уже подвернула, приготовила и теперь по большему краю буду набирать ленту на иголку с ниткой. Теперь я ввожу иголочку в петлю, там где у меня узелок и стягиваю нитку. Получившееся отверстие в центре я тоже стяну ниточкой. Часть банта готова и ее можно оставить пока в покое. Для петель верхнего яруса я возьму те же отрезки лент. Мне нужны два отрезка по 16 сантиметров, но складывать я их буду немножко по-другому. Вот сделала пока, как в первом случае. А теперь уголок поворачиваю к центру и второй уголок центру, у меня зеленый цвет получается внешней каймой, вот такая деталь, и теперь ее я набираю на иголку с ниткой. Теперь я ниточку стягиваю и петля у меня готова. Вторая петля делается точно так же. А теперь я покажу как можно сделать крученую розу из широкой ленты. Я взяла ленту с шириной в 5 сантиметров. Она больше всего мне подходила по цвету. И отрезок этого этой ленты 18 сантиметров. Вы можете взять любой ширины ленту и сделать по такому принципу. Если у вас 5 сантиметровая лента, то ее нужно сложить вдоль в четверо. Теперь я заворачиваю уголок и закручиваю его. Оставляю маленький хвостик, за который удобно браться. Потом я его срежу. А теперь ленту я буду отворачивать от себя. Вот так. и еще раз от себя. Единственное неудобство, лента распадается, но можно приноровиться и спокойно это все делать. Несколько витков, несколько оборотов и я закрепляю положение этих завитков горячим клеем. Если у вас нет клеевого пистолета, то все это спокойно можно сделать иголочкой с ниткой. Я ленту плотно подворачиваю. Роза получится плотная, не рыхлая, и за счет того, что лента получается толстая, эту розу сделать очень просто и очень быстро. Если лента тонкая, то тогда нужно побольше делать завитков, а это занимает время. Вот, а теперь остаток ленты я подклею к центру снизу. Все приклеилось, все хорошо держится и вот этот стволик можно срезать, а срез обработать огнем. Теперь соберем весь бант. Верхние петли я склеиваю горячим клеем. теперь верхний ярус приклею к нижнему и вот уже вырисовывается бантик на этом этапе можно приклеить зажим для волос Длина этого зажима 5,5 см. И закрою центральный шов отрезком ленты. Этот отрезок имеет длину 7 сантиметров. Я ленту складываю четверо, проклеиваю ее. И самым стандартным способом оформляю серединку. Теперь остается украсить наш бант розочкой. Наношу щедро клей и ставлю розочку в центр. И наш бантик готов. Быстро и просто. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку. Всем желаю творческого настроения, красивых бантиков. С Вами была Ирина и до новых встреч!